В этом году Нобелевскую премию по экономике присудили как раз авторам книги «Экономическая теория бедных». Где они доказывают, что э, чем беднее человек, тем больше он тратит денег на развлечения, на, на подарки, ну, на как какое-то шоу, на телевизор любимый. И статистика, собранная за много лет, причем собранная по всем странам мира. То есть, да, ну, люди, богатым нужно люди просто работать, чтобы сохранить деньги, Люди все. берут в, Может, люди выходят люди выходят кредиты, богат. отказывают себе в очень многом, чтобы принести, поставить вот к себе куда-то там uh -huh. свою холупу телевизор, дорогую плазму и смотреть, радоваться. Потому что никаких других эмоций, кроме этого телевизора, кроме какого-то шоу и кроме нового года нет вообще, это очень беспросветная тема. Потому что представить себе на горизонте событий, что ты можешь поехать, не знаю, в Шри-Ланку или отправиться в Америку или еще, и как, получить какие-то новые эмоции от того, что ты там, в ближайшем будущем, не знаю, Но новый бизнес откроешь. Вот Понимания все. такого нет просто в там принципе. Кажется, это абсолютно недоступно. Там другая срабатывает рефлекс, потому что когда мы мечтаем о Шри-Ланке или когда мы мечтаем о каком-то путешествии, нам кажется, оно каким-то далеким и невозможным. А порадовать уже здесь сейчас себя. Хочется. Конечно. И человек поэтому бежит и тратит, к сожалению, деньги на тот же самый телевизор. Хотя, казалось бы, возьми, отложи, составь финансовый план, и ты увидишь, когда тебе эта Шри-Ланка будет доступна.